Это... Самое... нелепое и бестолковое. Что можно сделать с вашим iPhone? восклицательный знак. Это мой iPhone XR. Был пару дней назад, до того как я благополучно ушатал его экран до такого состояния. Это его по танк пихать нужно было, чтобы он в дно разбился. Не поверите, это был не танк, конечно, а обычное падение айфончика на... ступеньку кинотеатре. Неожиданно даже для меня. Осознав все случившееся, я плюс-минус уже прикинул цену за установку абсолютно нового дисплея в сборе. Тем же вечером залез в интернет, уже представляя увидеть заоблачный ценник в 30-35 тысяч рублей. Однако, увидев стоимость в 24 900, я вздохнул с небольшим облегчением. Без 100 рублей цена казалась не такой высокой, как в 25 тысяч. Да. Стоп, так я же месяц назад сделал это со своим айфончиком. Попытаешься все свой мобильный пейджер отремонтировать, бро? Ну да, подарил ему тут защитное стекло, он, блин, в обморок упал. Да ты чё паришься, бро? Ща мы его приведем в чувство всего лишь с помощью щелчков одних пальцев. <звы> ты, ты чё, ты что делаешь, а? Спокойно, это реально крутая утилита iBoot, которая приведет твой iPhone в чувство с помощью одной кнопки. Ух ты, и вправду заработал. А что тут еще есть? Можешь изменить тему приложения, а также исправить более 50 багов и ошибок системы твоего iPhone. Ну или iPad. Слушай, а вот это, кстати, неплохая тема, а бесплатно? Да еще бы, если была бы платной, я бы такой халявщик. не в жизнь бы не стал этим пользоваться. Ой, здорово. Ну что, точно нужно будет скачать. Все ссылки уже ждут вас в описании под этим видео. Точно, как же я мог забыть, ведь месяц назад я наклеил защитное стекло на свое устройство. Да уж, каково было мое ликование, когда я понял, что это всего-навсего слой бронебойного стекла. Знаете, есть такая поговорка, скупой платит дважды. Казалось бы, защитное стекло стоит каких-то 500-800 рублей, а на каком-нибудь AliExpress или в магазине по скидке и подавно рублей 200-300, а вот народ жабка-то душит. Зато владельцев iPhone с разбитыми экранами в метро, автобусе или просто в общественных местах хоть отбавляй. До поры до времени я тоже думал, что это все хихоньки да хахоньки, пока полгода назад не сбил в дребезги экран своего iPhone 7 Plus. Навозившись с ремонтом у горя мастеров, я понял, что лучше один-два раза купить защитное стекло, наклеить его на iPhone и вот честно, спать спокойно. К слову, если бы мой новенький iPhone XR упал бы с уровня груди человека ростом метр семьдесят шесть без защитного стекла, я бы пошел в какой-нибудь сервис, отдав от 25 до 35 тысяч рублей. Нехило все-таки. Но угробив защитное стекло за 400 рублей и купив еще одно за плюс-минус Такие же деньги я сэкономил почти в тридцать раз, офигеть на самом деле. Мораль всей ролика такова, лучше потратить несколько сотен рублей на несколько защитных стекол для вашего iPhone, чем отдавать половину стоимости смартфона за ремонт поврежденного экрана. Если что, в описании под этим видео вы можете купить неплохие по качеству стекла за приемлемую сумму с AliExpress. а также не забывайте про программу, о которой я говорил в начале видео. Ну что, понравился данный ролик? Если да, то не забудь поставить лайк, потрясти свой смартфон и подписаться на канал. До скорого, друзья. Пока-пока.